Опа, я не ожидал увидеть такую графику. The Takeover, друзья, у нас в эфире, и давайте посмотрим, что это за олдскульная игрушечка. Это, ребятки, олдскульный сайт-скроллерный файтер. На наш выбор будут даны 4 героя со своими характеристиками, управляя которым вам предстоит пройти 7 этапов на 20 локациях в безумно динамическом и зрелищном сюжетном режиме. Ну что ж, давайте попробуем, ребятки, надрать задницы злодеем. Давайте посмотрим, что нам можно. Здесь можно выбрать ар аркадный режим, можно какой-то челлендж устроить, можно выживалочку замутить, ну и дальше опции и так далее. Русского языка, ребятки, пока здесь нет, но он, в принципе, тут и не нужен, тут все это и так интуитивно понятно. Давайте начнем аркадный режим. На клавиатуре, кстати, достаточно сложновато в нее играть. Я, я, я так понимаю, что данная игрушечка больше рассчитана под геймпад. Ну, ничего, мы, ребятки, привыкнем. Что ж, на выбор три героя. Это у нас, значит, Конор, да, такой боец, тяжеловес, который обладает маленькой скоростью, но достаточно высокими показательными стамина и силы. Это у нас, значит, а... Итан, такой вот а, более средневесный персонаж, который... у которого все характеристики равны. Скорость и силы, и стамина и а также какая-то рейндж-атака особенная, да, которая, видимо, типа ультимативный. А, тоже, ребятки, на троечки. Ну и дальше женщина... Как же без нее, так куда же без нее в латексном одеянии, очень эффектном, которая в основном рассчитана на скорость. Ну что ж, давайте тогда выберем средний класс, то есть вот эту вот парнишку под именем Итан, и начнем им уже наваливать нехорошим ребяткам. Так, на выбор, ребятки, сразу нам дается одна локация. Больше мы еще не открыли, потому что только начинаем играть в этот файтер. Давайте попробуем вот эту локацию выберем и посмотрим, что же нам здесь что нас здесь ожидает? Так, Ванесса. Черт, Ванесса! Не видим Ванессу. Никого не находим. Задышалась четко совсем. Тут погром какой-то. Разбитая фотография. О, нет! Что-то случилось. Определенно что-то случилось. Надо посмотреть, выяснить, что же здесь случилось. Какая-то девочка на фотке. Так, и что же мы думаем? Мы, ребятки, что-то думаем. Решили позвонить. Кому мы позвоним? Так, что это у нас? Мост. Полная тьма. И тут едет какой-то суперкар. Телефон. Раздался звонок. Это кто-то у нас взял трубочку. Походу, это Итан. Это наш персонаж, за которым мы будем играть. Итан, что-то случилось. Что-то случилось с Ванессой, я так понимаю. Итан гонит на крутой тачке. Что-то у них произошло. Да, ребятки, здесь есть небольшая часть какого-то сюжета определенного, где нам рассказывают о проблемах, которые надо будет, сейчас, ребятки, решать. Какие-то по-любому есть враги, которые, ребятки, сейчас нам будут противостоять. Так, наш Итан что-то решает, я так понимаю, и... Сейчас наверняка начнется. Так, это что? Это у нас Конор, это третий боец. Его тоже показывают. Только я не знаю зачем. Ну, это троица у нас, я так понимаю, все вместе. Так, все понятно, задача ясна. И все готовятся надрать задницы, я так понимаю. Злодеем. Все, погнали. Погнали, Итан, надирать задницы. Да пусть они горят, как, как огонь из-под колес этого автомобиля. Погнали. Что же у нас, ребятки, файтер, да, посмотрим, давайте, как же у нас здесь все сделано. Картинки, кстати, комиксного плана такие, нечешные, да, можно по ним даже сделать выводы, что игра достаточно на высоком уровне. Опа, я не ожидал видеть такую графику. Графони здесь такой достаточно нормальный, да, для такого, для такой игрушечки аркадной. Так, давайте посмотрим. Что же у нас, а, я так понимаю, уровень номер один, старт, а, Нашитан выходит на тропу войны, и мы начинаем. Давайте попробуем, что же он умеет, это у нас прыжочек, этот прыжочек с кувырочком, так, это у нас, значит, рука, так, это у нас что такое, давайте посмотрим, чем у нас он бьет и как. Так, мы можем, ребятки, подпрыгнуть, что-то сделать вниз, зависит от того, какие мы клавиши зажимаем, так наш а, боец и действует, так, так, так, Раз... о, и это нога, ребятки, все, разобраться, где рука, где нога. Опа, нифига себе, вот такие вот удары наш, наш Итан умеет делать Так, давайте посмотрим, что еще есть Так, на, на кумы, значит, смотрим Ага, у нас тут вот раскладочка клавиатурная показывается а, Какие, значит, клавиши за что отвечают Да, то есть можем выбрать м -м, плеера первого, второго Кстати, ребятки, игра мультиплеерная Можно, по-моему, здесь даже играть а, в несколько человек ну что ж, выходим Кнопочка, значит, понятно, за что отвечает Опа, а это что? Это, это ребятки, была ульта персонажа Которая, а, видимо, что-то отнимает Я так понимаю, жизни Это была суператака А вот сейчас на ту же клавишу нажимая, Получается, что у нас расходуется, ребятки, полоска жизни Патронов у нас нет Да, пистолетик у нас а, Вот на эту кнопочку А стрелять мы не можем, потому что патронов у нас нет Так, на что на нам а, можно собирать весь лут? Я не знаю, давайте, ребятки, пробовать так, ну и... Ага, на буковку вот Е, значит, у нас мы просто... О, пацаны, здоровенько! Привет! Ну что, поговорим, да? Давайте разомнемся же. Ох, как вас много-то, а! Так, начинается навал полный. Давайте попробуем с ними разобраться. Что-то вас много реально. Так, одно перекинем. одного попробуем наваляем с ноги. Так, перепрыгнем. Не, не получается. Пацаны, пацаны, вы чего? Я же вас не трогал, и вы меня не трогайте. Так, кто тут у нас? Да, вот так вот, ребятки, в классическом стиле мы наваливаем парня. Так, можно с руками, можно с ногами. Как угодно, можно подпрыгнув как-то наваливать Так, второй И руками, не знаю, добивать Тихо-тихо-тихо, ты, главное, не бей меня Я вроде ему бью Я же вроде тебе бью, чувак Да что, я не попадаю, что ли, а? Смотрите, что творится а? Вот так вот с одного удара И отдыхай, пошлите дальше Так, гоу-гоу-гоу, говорят нам Тут какое-то препятствие, но я так понимаю, его можно разломать Отлично, идем дальше Что это такое вываливаться, я не понимаю Ага, на Д мы можем это все подбирать Тихо, тихо, тихо, да я, я подберу Я же не подобрал, там что-то валялось Ну вот таким, ребятки, макаром мы Интересно, можно их подбирать, когда они лежат? Нет, нельзя Так, что из тебя выпадет? Ничего Не из-за всех что-то выпадает Как брать э, предметы, я даже не знаю, честно О, вот из этих автоматов, кстати, тоже Какие-то яблоки выпадают Так, вроде схавал, отлично Как вот брать, точно я не знаю так А, просто на Д подходим и на Д нажимаем У меня теперь есть пистолетные патрончики Так, так, так Опа, мимо так, опять мимо. Только потратил патрон на тебя, гад ты такой, а. О, какой он плотный, а. Тихо, тихо, тихо, тихо. Что такое плотный-то, а? Его надо с разных сторон атаковать. Пока он развернут в другую сторону, мы его можем немножечко потрепать. Так, ушел. Ушел, ушел. Да, ребятки, здесь можно с окружением взаимодействовать. Так, окружение у нас тоже разрушаемое. Ну что, по мордам тебе, да? Подходите по одному. Подходите, гопота. Гопота наглая какая попалась, а деньги из них так и сыпятся. Богатые, я смотрю. Ребятки, так, так, так, что-то я подпрыгнул, ничего не получилось. Давайте еще раз попробуем. Прыжок. Два их одним ударом. О, жирный попался. Так, так, так, жирники. Ты что, какой жирники, а? Так, давайте сначала с этими парнями разберемся. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Блин, да жирники сзади просто наваливают. Вы смотрите, какой он мощный. Он, кстати, блок ставит постоянно. Зря я так подхожу. Надо еще уметь убегать. Так, пистолетик у нас же работает. Раз, два, три. Да, можем с пистолетика а можем, ребятки, да что ж такое-то, к нему вообще не подобраться Да, подобрался Но он обычно встает и начинает наваливать Так Все, разобрались с жирником, Так, подбираем, что-то у нас такое Это у нас жизнь, я так понимаю, да, давайте ломать будем, ребятки, окружение Так, это не получается у нас ломать Мне просто необходимо пополнить запас здоровья, как бы, да Так, ладненько, давайте, погнали Х4, что-то такое, я не знаю. Наверное, количество увеличения, э, бонус увеличения очков. Так, один попался, давай. Блин, да что ж такое-то, а? Стоит только не, неправильно прыгнуть, все, начинается. Так, куда-то не в ту сторону бью. Завалили, ребятки, меня завалили. Но ничего, наш Итан не так-то и просто, как кажется. Он возрождается и начинает наваливать заново. Так, так, так. Подходи по одному. Блин, что-то я не пойму, у вас как-то много здесь, а? Вот так вот, ребятки, суперудары действуют у нас. Я, правда, кстати, ими не пользуюсь, хотя они у нас есть. Так, что это за зеленое такое, а? Это то ли деньги, то ли очки какие-то, то ли увлечения бонусное какое то Так. О, как он еще умеет за голову убраться. Давай, подойдем поближе, надо подойти поближе. И вот так вот с головы. Подходим поближе. Да, блин, надо сразу как-то их в одном месте всех собирать. Так, у нас же есть пистолетик. На, получай, гад. Он плотный какой, а? Там граната, надо уходить, уходить срочно. Потому что это очень опасная штучка Граната разносит все на своем пути Так, ну что у нас дальше, и там? Погнали а, Супер атака, я не знаю, как ее можно использовать Так, что тут можно еще ломать? Нам а, предлагают Идти вперед а, Или вот сюда Куда нам идти-то? Ага, еще парни Здорово! Да что ж такое-то, почему я не попадаю? Бывает такое, что Нам не дают попасть по противнику почему-то В эту сторону, в эту, в эту, в эту сторону Можно с ноги, с руки, ребятки Можно комбинировать удары подпрыгиваем уходим от атаки. Не всегда это получается, кстати говоря, да? Так, загнулся. И можно его как-то... Тихо тихо, тихо тихо Ребятки, спокойно, по одному. Блин, жирный гад опять идет. С жирным проблематично. Надо как-то перепрыгивать от его ударов. Потому что бывает этот жирный нам а, много проблем приносит. Потому что он реально прочный, малый. Как блоки-то ставить? Я вот не знаю, как блоки ставить. Хоп-хоп-хоп. Все, сделай ты свои комбо-атаки. Давай теперь я на тебя проверю тихо тихо тихо не делись ты так сильно на тебе с головы получил так что у нас темный экран и куда-то мы уходим похоже на другой уровень я так понимаю первый уровень мы прошли или тут какой-то босс будет без босса же нельзя по традиции должен быть какой-то босс на каждом уровне сейчас мы и посмотрим будет ли здесь босс или нет я не знаю о мы зашли в этот а, значит а бар где у нас 300 ареста... где у нас находятся игровые автоматы и начинаем здесь уже орудовать так так так проверяем нашу технику оп так это прыжок Хоп, так, в прыжке можно навалять. Так, так, так, прыжочки. Можно, кстати, с ноги с прыжка. Раз, и все. комбинируя ребятки, клавиши. Естественно, мы уд удары свои по-другому. Мы, короче, видим, как он у нас бьется по-другому, в общем, так. Ну что ж, ребятки, вот такая вот игра под названием The Over". Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, если она вам заходит. Но опять-таки... Мне, если честно, пока что. Да. Ну что ж, давайте идем дальше. Смотрим еще, где у нас плохие парни. Ищем, ребятки, плохих парней. Так, вот они подходят. Начинаем им наваливать потихонечку. Так. Так, разбегаемся. Мы, кстати, с разбега, интересно, можем что-нибудь делать, интересно? Так, разбегаемся. Хоп! Это у нас понятно, что супер удар. А с разбега уже тоже можно? Да, кстати, с разбегу можно вот так вот толкаться. На, сразу двоих. Денежки надо собирать. Денежки, денежки, денежки. Почему денежку мне не дал никто? Так, выкидываем этого гада. Так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Не все сразу. Дайте мне пройти, а. Они, ребятки, в воздухе отлавливают. Так, так, так, так, так, так, так, так, Тихо, подожди, подожди немножечко. Так, разошелся что-то я. Где-то мне надо хпшечку восстановить. Подходи давай, что ты. На, с ноги. Вот так вот, ребятки, нашит он может еще бегать. И прыгать плюс сейчас с разбега. Так. Без шансов у тебя один в один против меня Куда-то я в другую сторону Начал бить, как так-то, а? Все. Все Дайте мне какие-нибудь уже плюшечки Мне надо здоровье восстановить Есть тут, есть тут что разломать, нет? Что-то я не вижу, ребятки Ох ты! Это женщина огонь! Так, патроны у нас остались еще? Нет, ребятки, патронов у нас нет Ни хрена себе, с топорами? Тихо-тихо-тихо Коп... Офигеть, она меня с одного удара вырубила Вот это да! Женщина-то огонь. Почему я не попадаю по ней? Тихо-тихо. Мы же умеем еще бегать. С разбега надо как-то с ней. Она нам не дает ничего сделать. Так, по мордам пошла жара. Отойдем немножечко. Так, нужно с разбега. Я же могу с разбега. Я могу с разбега еще с ноги вот так вот, да? Ну, на самом деле она гораздо проще, чем я думал. Особенно по хп -шечке. Так, нельзя, ребятки, просто так использовать супер удар. Дайте мне что-нибудь. Пытаюсь выбить, но ничего не получается. Так, там, там кто-то был. Так, подожди, пацан. Подождите, пацаны. Да подождите, что ж вы такие резкие-то, отдержки. Так, этого с ноги. Этого, значит, так. Ох, вас двое даже, да? Ничего себе. Так, так, подожди, с башни. с ба... Ах, ты ж не получается у меня с разбега всех повалить. Так, так, тихо, тихо, тихо. Подождите. Так, так, так. С разбега не всегда получается, как надо. Так, так, так, подожди ты. Чертов, ты монстр мощный. Тихо, тут их много как, а. Не всегда получается завалить всех как надо. Они еще блоки ставят. И после блоков сразу начинается, ребятки избиение младенца, то есть меня. Так, так, так, так, так, и бежим отсюда. Так, так. А, нифига, сейчас головы сразу двоих. Так, Такое ребятки, тоже возможно. Тихо, тихо, главное отходить вовремя. По бардам-то я получил. Так, надо, их, надо к ним вплотную подбираться. Как, интересно, мой персонаж может блок ставить? Я даже не знаю. Он же тоже может блокировать удар по-любому. Вот они же могут блокировать, а я еще не могу, что ли? Раз, я могу прыгать. Но я не знаю, как блок ставить. Так. Офигеть, одного кинул, сразу же все попадали. С разбега! С разбега удары, интересно, они могут блокировать? Вроде бы нет. Тихо-тихо, чувак, ну ты что ж дерешься-то? Одна жизнь осталась, ребятки, все, кранты мне! Походу мне кранты. Консинуя, то есть я могу встать и еще подраться. Еще одна жизнь у меня как минимум есть, я так понимаю. Ну что, встаем? Или мы сейчас сначала уровня начнем? Я не знаю. Давайте, ребятки, пробуйте. Играем, ребятки, в The Takeover. Олдскульный, а, ребятки, fighter у нас в эфире. Так, братишка, скорей, наваливает. чем мы сначала что начали? У нас три жизни. Да, мы начинаем сначала. Вот такая вот, ребятки, у нас получается дикая боевочка. Соскучился я, ребятки, под диким таким боевочком Еще помню, со времен Дэнди и Сеги Да, я не играл в эти штуки А теперь есть такая возможность у нас, ребятки Даже на компе поиграть в нормального качества Боевочку, где можно проявить себя Так, тихонечко Что-то вас как-то много здесь Так, постоянно двигаются наши, наши соперники Не так-то все просто, как казалось бы Там уже где-то баба, по-моему, орет Или мне показалось Что-то вас много слишком Тихо-тихо-тихо Раздаю всем по очереди Поэтому прошу, ребятки, не толпитесь Всем хватит Так, тут у нас внизу денежки Деньги не получается взять Получается только пораздавать по мордам Ну что, кто-то встанет? Нет, во, это что у нас такое здесь упало? Денежки, да? Ты что, блин, встал-то? Я же тебя не просил Хова! Лежать, я как сказал. Лежать, если не хотите подохнуть Так, так, так, подожди, не бей, не бей, не бей Как интересно блок ставить, я не знаю Как-то же можно по-любому, наверное Это бег Это пистолетик а блок я не знаю, ребятки. Как-то, наверное, можно. Но хрен его знает. Так, ладно. Это у нас прыжки. А блок я, ребят, не знаю, где у нас тут блок. Ничего про блок не написано, кстати говоря. Так, ладно, пошлите. Может быть, блок у нас другого типа боец умеет ставить, а этот не, этот не умеет. Да тихо ты, а! женщина! Ты разошлась как, а? Я не знаю, пройдем мы этот уровень или нет, но, скорее всего, наверное, нет. Что-то женщина у нас, капец, какая жесткая. Избиение младенца опять идет. Тихо, тихо, тихо, тихо. Надо от этого уйти. Да что ж ты мне вмазал-то? А на тебе? Сразу все отпали. Тихо, тихо. Да, блин, капец, она мощная. Так, всех раскидать срочно. Супер удар. Супер удар, кстати, всех сразу маншуть. Да, блин, подойди-то уже поближе, а. Так, так, так, отлично. Так, давайте с этого конца лучше будем заходить, потому что у нас там заварушка с той стороны. Давай, бегом, бегом, бегом, бегом. С ноги! Еще с ноги. Блин, меня достает этот здоровяк. Он, капец. Он, он короче, блокирует, и поэтому я не могу ему ничего сделать. Он блокирует очень сильно. Вот сейчас не знаю, что произошло, но сейчас кто-то гранату выкинул. Так, иди сюда, по мордам получишь. Отлично. Отлично, разобрались со всеми супостатами. Так, что у меня есть? Что-то у меня, короче, есть. Как использую супер? Я пока не знаю. О, пацаны, привет! Тихо, тихо, тихо! Так, сильно, быстро не иди, а подожди, пока я под раздачу тебя поставлю. В очередь, гады, в очередь! Ты тоже что ли в очередь? Ты не с той стороны зашел, так тихо! Ребятки, в очередь, в очередь прошу! Тихо, тихо, женщина! Черт, что че творится? А? Че ж творится-то? Так, так, так! Че то как-то здесь жарко стало, мне кажется. Так, жарко, реально жарко, а? Подогреть, что ли, обстановочку? Так. Так, женщина, тихо, мужик, подожди. Сейчас с женщин закончу, потом обязательно до да тебя доберусь, денежки! Взять надо денежки. Есть такое, есть такое дело, ребятки, продолжаем дальше, наваливаем. Вот такая вот, ребятки, боевочка. Ну, по сути, здесь, да, больше ничего не делаешь, только ходишь и дерешься. Но, опять-таки, комбинации, конечно же, решают. И чем лучше ваши комбинации, тем, конечно же, вы будете успешнее проводить атаки какие-либо. Так, я яблоко съел? Нет, вроде что-то съел. Так, тот на блоке, тот на блоке, на блоке сидит. Да, блин, не дает к себе подобраться, капец у него. Это боксер, походу, раз у него с перчатки боксерские. Боксер жесткий вообще. Так, это, это можно разбить, кстати говоря, да? И что-то оттуда у нас выпадает. Да тихо ты, боксер, разошелся. Не, он блок ставит, постоянно, кстати. Эти боксеры, они умеют ставить блок. Тихо, тихо, тихо, тихо. Не, не получается пробить его атаку. Точнее защиту только в редких случаях. Да, завалил. Завалил, гад, меня. Ну что ж, появляемся снова. Вроде как расшатали всех. Так, эти игровые автоматы ломать нельзя. О, привет, типок. Вставай давай уже. Вставай, вставай, говорю. Ты куда идешь? Вот так вот, ребятки, и воюем. Тихо, тихо вот этих качков, кстати, я не люблю. Они очень-очень жестко начинают выносить. Выносит. Выносят они, ребятки, очень жестко. К ним надо как-то вплотную подходить. Да, и чтобы можно было как-то с ними взаимодействовать. Потому что они так всегда на блоке. С башни, с башни, с башни, с башни. Там девочка с топорами. Ее тоже надо опасаться. У нее очень-очень-очень сильный урон. Разовый. Так, побежали. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да что ж вы деретесь так жестко, а? Это что было? Это было комбо какое-то просто жесткое. Да, ухожу я от атаки, не ушел. Ни хрена у меня не получилось у тебя от атаки. Интересно, получится ли мне сейчас встать? Да, вроде получается. Ну что ж, ребятки, вот так вот и происходят боевочки у нас в этой интересной игре. Хочу заметить, ребятки, что игрушечка у нас платная. На просторах стима вы можете ее а, найти. То есть в описании есть название. А Пожалуйста, ищите, наслаждайтесь и играйте. А, братишка, скрэч продолжает. Еще один, ребятки, у него есть третий раунд. Посмотрим, а получится ли у меня выйти или нет отсюда победителем. Три жизни дается мне. И мы начинаем потихонечку расшатывать этих чуваков. По одному, по одному. Так, один готов. Все, может следующий подходить. Так, Отлично. Тихо-тихо, я не в ту сторону же бью, а надо, надо повернуться и в другую сторону бить Давай, подходи Так, отлично Так Когда близко подходишь, он сам берет его за голову Раз Кидок Тихо-тихо-тихо-тихо Что-то здесь не то происходит Давай, кидай-кидай-кидай кидай. Если честно, ребятки, мой геймплей здесь заключается в том Что я просто тыкаю практически на все клавиши Так, можно иногда при прыжке же Как что-то делать Так Ну да, прыжки, ребятки, вот так вот к нам нехорошо, да, относится, потому что мы когда прыгаем, мы не можем драться, и когда приземляемся, нас сразу же начинают выносить. Ну что ты, что ты, что ты встал-то, я же тебе не говорил вставать, лежать говорю. Так, это можно взять. Все, давай, лежи, лежи, отдыхай. Пока что мы немного растратили. Там где-то женщина была, вот она, с топориками. По мордам ей. Мужичку можно подойти. Тихо, тихо, тихо, тихо. Да что ж с двух сторон-то, а? Так, этому значит так. Этому значит сюда. Этому значит сюда. С разбега. Так, все пока разлетелись. Замечательно. Женщину убираем отсюда. Так. Что-то здесь этот боксер думает, хочет. Так, надо к нему поближе подойти. Поближе к боксеру надо подходить, потому что иначе с ним нельзя. Кому-то с ноги, кому-то с руки. Кому-то вот так вот, то есть суперударом. К боксеру поближе надо подходить, потому что он по-другому не умеет. А он по-другому он выносит. Так, что смеешься то смеешься-то, а? Что вы смеетесь-то? А, я не понимаю. Боксер, иди отсюда. Все, вроде всех расшатал, но жизни у меня осталось меньше. Так. Мало жизни, ребятки. Нужно бы в баре что-нибудь посмотреть. Что здесь есть? Машинка какая-то. Тихо, тихо, тихо, тихо. Уходим, уходим от, от, от боксера. Но он сам нарвался. Что-то у вас такое. Что это я взял? Это патроны. Так, так, так, так, так, есть пистолетик. У нас еще можем пистолетиком воспользоваться. Да блин, капец, они жесткие, а. Так, пора. Пришло время всем упасть. Прошу вам, вас падайте. Так. Опять я в гуще событий в замесе. Так, боксер. Иди отсюда. Так. Это берем. А, тетенька, тетенька, тетенька. Да что ж, какая тетенька-то жесткая, а. Вот тетенька, она постоянно мешается у меня под ногами. Так. Что-то не то включаю. Так, погнали, драчка, драчка, драчка, драчка до да усрачки. Погнали, погнали, погнали. Да что ж ты ржешь-то надо мной, а? Что-то я комбо упускаю. Всех повалил, всех повалил. Так, что-то там какой-то жесткий блок, я смотрю, был. У меня же пистолетик еще есть. Но я пистолетик оставлю на более сложной ситуации. Так, тихо, тихо, боксер, боксер, боксер, успокойся. Ты так резко против меня не действуй. Надо его, короче, брать за волосы, вот так вот И тогда у нас все с ним получается, отлично Что-то взял Так, есть ли тут какие-нибудь хпшечки где-нибудь восполнить? Нет, нельзя А было бы неплохо, идем дальше О, привет Это был перекат такой, да, интересно Это что сейчас было такой? новый удар какой-то? Тихо-тихо-тихо, оп-оп-оп Супер, новый удар Все, помер, отлично Идем дальше, Old School, ребятки Old School продолжается так, где наши враги? О, выходят один. Давай, иди сюда. Так, тихо, тихо, тихо. Ты не отходи далеко. Так, этого надо за волосы брать. Потому что по-другому с ним никак. Давай быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Так, боксера надо брать, брать, брать его, брать. Ух ты, два боксера здесь. Два боксера, они меня просто расшатают. Так, пришло время. Блин, пришло время с пистолетика уже мочить всех. Так, это что было? Что-то я не пойму. Потерялся в клавишах. Потерялся в клавишах, ребятки, и меня завалили. Вот так обычно это бывает. Так, пистолетик. Не, не всегда кстати, помогает пистолетик. Опять меня, ребятки, расшатывают. Да, на самом деле сложновато. Я играю на, на среднем уровне сложности. И как-то прям сложновато чувствую. Они еще имеют свойство вот эти вот враги, да? Они окружают. Так, ну-ка как-нибудь, что-нибудь эффектное надо сделать. Вот так вот, да. Давно пора было. Подходим ближе, ближе подходим к боксеру. Иначе у нас просто-напросто вынесет Девочка, давай, гуляй сюда. Я пока машинку, в машинке поиграю Так, отлично Что-то мне дали Это что, ключ, что ли, был какой-то? Походу, был ключ какой-то Так, мне бы сейчас хпшечки как-нибудь восстановить Есть что поломать здесь, нет? Нету, нечего поломать Так, ну что ж, ребят, продолжаем Я не знаю, что сейчас будет А у нас опять заварушка Заварушка, друзья Продолжается Так, толкнуть не получилось Опять налетают супостаты со всех сторон. Так, так, так, с башни. Так, этому так. Иди сюда. По мордам. Сейчас качки скоро придут. Так, расходитесь. Это граната, граната, граната. Сейчас бабахнет. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, отлично. Вмял в землю. морды в пол. Так, отлично. Так, боксера надо как-то по-своему утихомирить. Блин, похоже, у меня сейчас хп закончится. Тетеньки, вы не буяньте только. Боксер, успокойся. Тихо, тихо, тихо, тихо. Боксер, боксер, боксер. Так, блин, получается вроде, да, немножко. Но у меня всего лишь одна жизнь осталась. Меня сейчас могут вырубить вообще в любой момент. В любой момент меня могут вырубить, да, поэтому надо быть предельно осторожным. Боксер, боксер, боксер, успокойся, а. Чуть-чуть осталось у меня. Отлично. Да, ребятки, это мы проходим, но дальше, ребятки, сложнее обычно. Мне бы что-нибудь, чем-нибудь подкрепиться, а сейчас по-любому какой-нибудь а, босяра большой вылезет и нам наваляет. Вот тут по-любому что-то есть, поэтому берем срочно, срочно берем, не получилось, ребятки, машинку взять. Но там, ребят, была машинка, а не жизнь. Вот так вот, ребятки, значит, мы бьемся, я так понимаю, опять сейчас у нас все начнется а, сначала. Пишут мне go, но мы, ребятки, по-любому эту миссию сейчас начнем начало. Я, ребятки, терзать вас не буду. В принципе, я показал вам механику, как работает а, все в этой игрушечке под названием The Over. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии по поводу а, данного а, интересного файта. Экшена или как его еще можно а, Назвать, ну и жду, ребятки Ваших комментариев, ваших лайков Пожалуйста, пишите, обязательно, братишка Скретч всем из вас ответит Играйте только в самые крутые топовые игры Всем а, до новых встреч Приятного геймплея, пока-пока Еще обязательно увидимся Прошел, ребятки. Единственное, нужно было просто помолчать. Если бы я не молчал, я бы не прошел. А -а -а -а. Вот так вот тоже бывает. Нужно, ребятки, иногда концентрировать свое внимание по максимуму. Но у нас крутая музычка и мы продолжаем, ребят. кому интересно, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я по постараюсь по максимуму дойти в этой игрушечке. Постараюсь по максимуму пройти несколько миссий. Ждите и все будет, ребятки. Погнали! Hello <tries> have.